Итак, представьте, если бы фильм ужасов снимали в Татарстане. Телеграмм. Безопасность, ключи доступа. Доктор, и так уже третий день, а вчера он вообще матерился. Ну что ж, давайте его послушаем. О oh, нет, в него и вправду селился демон. Да нет, это он просто вчера плеер съел. Но все равно с ним что-то ужасное. А я же вам говорила, все это ваши компуктеры. Мам, у нас даже компьютера нет. Так тем более парню 12 лет, а у него даже компьютера нет. Вот он головой рехнулся. Так, все, мам, иди отсюда. Вы нам поможете? <complingt> <brut> К сожалению, наша медицина здесь бессильна. Да где вообще ваша медицина сильная? Вот вам телефончик экзорциста. Какой еще экзорцист? До свидания. Чему сынок, ты сынок, ты нас слышишь? Это же мы, твои родители. Я не ваш сын. Как он узнал? Мы же так долго от него это скрывали. Рома! Я сын дьявола. Звони экзорцисту. Блин, недоступен. день зелен, дзинь зелен. Дзинь зелен, дзинь зелен. О, прикольно, у вас звонок с моим голосом. И дверь открыта. Здравствуйте, вы кто? Здравствуйте, я экзорцист. Кто? Ну, экзорцист. Парень молодой, все хотят потанцевать со мной. А? Не знаете, что ли? Ну, конечно, откуда вам знать такие песни? Ладно, я смотрел битву экстрасенсов, мне нужна иголка. Вот, возьмите. О, прикольно, прям в кармане, да? а и что дальше? Дальше там реклама, потом холостяк, а я его не смотрю. Егор Крит, вообще ненавижу его, короче. Хватит! Вы нам поможете? Конечно, помогу, маленькая, маленькая мама с лицом Джастина Вивера. Это он? Да. да пей, все легко. Просто не кормите его две недели... Запишите на фитнес 8 часов кардио в день, потом протеинчик подкачается, нормальный чувак будет. Да нет, дело не в этом. Он матерился, по ночам в кафешке ходил. А -а -а. Так это переходный возраст. Это нормально, у мужчин это проходит. К годам так 35. А может и нет. Ладно. Обалдеть, у него глаза белые, как у ЛД. А, а, а. Эти рваные джинсы. ЛД, я узнал тебя, выходи! Хватит, нет там никакого ЛД! Какие же вы жалкие людишки! Какой же ты жалкий демон! Демонишка, без шайтан, черт! Как ты смеешь так разговаривать со мной? Знаешь, я на Сидоровке вырос, я ничего не боюсь. Я вырос в преисподне. Лучше бы в преисподне вырасти, чем на Сидоровке. Ладно, ладно, ладно. Я знаю, что мне делать. Мне нужно произвести наряд или обряд. Сейчас, подожди. Эти одинаковые названия сейчас. симпала, самба. Дин -дин -дин -дин -дин -дин -дин -дин. Не знаете эту песню? Что-то с утра на радио слышал, в голове застряло? Нет, не Нет. знаю. Лейтенанты не знаете эту, не знаете. Ладно, а я чувствую у вас в квартире аура плохая. Ну, чесноком, носками пахнет, это ладно. Вот Портал открыть, надо его закрыть. Зачем? Ты что не чувствуешь? Шею продувает, у вас бабушка крякнет скоро. Так, так, так, так, так, ладно, я знаю, я знаю, что делать. Я это видел в одном фильме, так, руку на сердце давайте. У блондинок нету сердца. Я про тебя сейчас. О! о, -о, -о высоко, высоко о -о -о, в горах, где рос маленький Магомед. О, походу клевер начинается. Подожди. 的. Так все, идите отсюда, вы обманщик. Я? Обманщик? Блин, неопытная команда, песни не могли нарезать, что ли? В конце туннеля, Блин, еще и в песню не попал, что за день, а? Ну ладно, не расстраивайтесь, мы не хотели вас обидеть. Ладно, шучу, я вообще не расстраиваюсь. Я за жизнь один раз расстраивался, знаешь, когда? Когда? Вот только что в песню не попал же тогда. Ладно, вы нам поможете? Да, конечно, конечно, помогу. Так, так, так, так, так. Есть единственное средство, которое можете сейчас помочь. Картонный крест. А, а! а! а! а! а! а! а почему вы орете? Я просто татарин мне руку жжет. Ладно, допустим, но вы нам поможете уже? Нет, на самом деле, на самом деле, ваш парнишка просто притворяется. Леша, давай, все нормально, давай. Я демон. Демон, да? Ладно, батя, я знаю способ. Батя, есть молоко? Да. Давай теплым сделай его, чтобы с фенкой такой противный, бля, чтобы было вот это. Стойте, стойте, стойте, не надо! Надо, надо это мне. Стойте! Блин, да я просто притворялся, на самом деле я хотел себе очень сильно компьютер. А я же вам говорила, что все дело в компуктере. Так, мама, иди отсюда. Ладно, как мы можем вас отблагодарить? Ой, да ладно, ничего не надо. Разве что маленькие красные конфетки Мон -Пасси? У нас их нет. Блин, где же их найти, а? Раньше пятерочки были, сейчас вообще нигде нету. Может, тогда деньги? Деньги? Мне деньги? Сколько? Я молодой, просто святой, снег упал. А на самом, деле, на самом деле, ребята, я хотел бы сказать вам огромное спасибо за возможность вновь стоять на сцене и играть свою любимую игру. А у вас-то какие планы на будущее? Мы решили завязать с КВНом. Вы что, смеетесь? Это невозможно. Почему? У, уходил с КВН, а говорил не для меня. Поверьте, так говорил не только я. Так говорили многие, но все равно играли. КВН, игра, которая не отпускает. Эти три буквы сидят где-то глубоко. Сколько уходил, возвращался все равно. И будучи взрослым, скажу, не пожалел. Спасибо, дружище, с именем КВН. Пускай, Пускай. игра да на души, черно белый полоской дни И, И кажется, кажется что, что только ты один один, один. Оставь Пускай. привычку накручивать Пускай. без причин И оживи а магия души Быть Боже, может, завет на мечте остался лишь шаг Пускай А сегодня с нами на цели играли Артур Валеев и Айнас Абдулин. Спасибо! А также наша любимая команда Кон без названия. Спасибо, друзья! До скорых встреч!